всем и добро пожаловать! Сегодня я подробно покажу, как установить Aircrack в системе Windows. Итак, запускаем Windows. Но в целом это уже не очень хорошая идея, совсем не то, что стоило бы делать. У меня он уже установлен, вот как он выглядит. Но пока я его закрою и покажу, что вам нужно сделать. Во-первых, вам нужно зайти на сайт www.aircrack.org и скачать файл. Собственно, это все. После установки распаковываем его, и он будет работать. Давайте я зайду в загрузки. Вот он, я воспользуюсь своим распаковщиком 7-Zip. Он мне не принадлежит, разумеется, просто это то, что я использую. Но вы можете выбрать WinRAR или что-то еще, что вам доступно. Выбираем Aircrack, распаковываем, выбираем папку. Я выберу рабочий стол. Уже второй раз. Да, для всех, заменить файлы, вас о таком не спросят. И вот и все. Он успешно распаковался на рабочий стол. Как я говорил ранее, нет никакой процедуры установки. Он работает прямо так. Открываем папку, далее BIN. И видим aircrack aircrack.defisng.gui.exe. Это то, что нам нужно. Отлично. И вот наш инструмент в работе. Вам не нужно ничего устанавливать, никаких долгих процедур и подобных вещей. Здесь у нас три программы, aircrack. Ну, на самом деле четыре, но эти две мы пока использовать не будем. Так что aircrack и airdump. Airdump используется для сбора информации, а Aircrack вы используете с целью брутфорса пароля, или брутфорса ключа шифрования. Как я и сказал, я не рекомендую использовать Windows. Если вы все-таки решили, то вот как это делается. Вот как устанавливается программа. Но еще раз, я настоятельно не рекомендую использовать Windows. Теперь давайте вернемся в Linux, и посмотрим, что нам нужно там. Одна из частых проблем, с которой мы можем столкнуться, это невозможность генерировать огромное количество паролей вручную. Попробуйте набрать миллион слов вручную. Это не лучшая идея. Так что первое, что нам нужно, это кранч. Это кусок кода, программа, которую мы будем использовать для генерирования списка паролей. Она очень гибкая, проста в использовании, можно установить количество символов в слове, границы, длины пароля, вроде минимальной и максимальной длины пароля. И если мы знаем часть пароля, мы можем использовать эту часть, вставив ее в слово. Перед тем, как мы к этому приступим, сперва нужно скачать сам Crunch. Crunch доступен на сайте sourceforge.net Просто вводим Crunch Password Generator Видим ссылку на SourceForge Отлично Скачиваем Загрузка начнется сразу же и займет всего пару секунд Сохраним файл Откроем нам нужно его распаковать. Воспользуемся стандартным распаковщиком. Я снова выберу рабочий стол, потому что позже все удалю. У меня кранч уже есть. Хорошо. Готово. Все пройдет очень быстро, не нужно ничего ждать. Закроем все ненужные окна. Отлично. Вот наш кранч. Если откроем папку, увидим вот такие файлы, которые позже мы будем использовать. Я все объясню, но сейчас я просто хочу показать, как он устанавливается. Открываем наш терминал. Переходим в папку, где находится Crunch. CD, Home, Chronic, Desktop, Crunch. Отлично. LS. У нас здесь нет никакой инструкции, но мы видим MakeFile. Если есть make-файл, то просто пишем команду make. Вам не нужны root-права или пароль сюда. Просто пишем make. Отлично. Make install. Снова enter. И вот процесс установки выполнен. Теперь crunch. Опс. Мандая да, моя любимая орфография. Кранч установлен. Мы видим мануал к нему. Это синтаксис. Пишем одно число здесь, а другое здесь. Минимальная и максимальная длина. Здесь набор символов. Можно ввести их вручную, либо использовать предустановку. А здесь мы указываем дополнительные опции. Вам на самом деле не нужно читать это все, но просмотреть стоит. Просто посмотрите, прочтите отдельные заинтересовавшие вас части, окажутся а ли они для вас полезными, но я вас уверяю, что в последующих видео, когда мы будем использовать Crunch, они нам обязательно понадобятся. Давайте я продолжу и очищу экран. Пишем Crunch, а теперь я задам определенную длину. Скажем, не знаю, от 3 до 9. Я видел, некоторые пишут от 0 до 9, например, 0. 0 можно исключить, хотя это и не займет столько времени. Напишем от 3 до 5. А теперь символы. Например, A, B, C, D, 1, 2, 3. А теперь воспользуемся нашей трубой pipe и направим их в Aircrack Crack, NG. И все. Пароли, которые сгенерирует Crunch, направятся в Aircrack, и немедленно будут использоваться. Здесь мне нужно добавить еще несколько команд, разумеется. Я сделаю это в следующем видео. Но сейчас я просто хочу объяснить некоторые вещи. Например, я указал такой промежуток от 3 до 5. Жмем Enter, и я прерву процесс до его завершения. Надпись, Crunch сгенерирует следующий объем данных, 7680 байт это ничто это количество паролей которые будут сгенерированы 1344 не очень много окей давайте попробуем что-то еще попробуем и и fg j жмем enter Смотрите, что получилось. Размер файлов очень сильно вырос. Количество возможных паролей также экспоненциально выросло. И мы видим объем 70 мегабайт. А это очень маленький пароль, он будет взломан за пару секунд. Это небольшая проблема. А как насчет того, чтобы указать длину до 9? Просто посмотрите, что произошло. Как видим, объем данных составит 51 терабайт. А вот сколько будет возможных комбинаций. Окей, это очень большое число, и с моим процессором на это потребуется очень много времени. Неоправданное количество времени. Да и 51 терабайт это много. Окей, давайте добавим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Посмотрим, что будет. Практически 1000 терабайт с 51. Просто потому, что мы добавили цифры от 0 до 9. А что если я напишу здесь, например, 29? Это будет очень смешно. Как видим, объем данных составит 6998 петабайт. У вас просто не будет такого места на жестком диске. Даже не важно, сколько у вас объем. Вам не набрать даже одного петабайта в домашних условиях. Петабайт — это 1000 терабайт. Это очень много. Дома у вас, разумеется, столько никогда не будет. В ближайшем будущем, по крайней мере. Итак, что мы будем делать с Aircrack? Сейчас я покажу, почему это важно. дефис ng, дефис w а затем добавим файл список паролей .txt для того, чтобы взломать какой-то файл. Неважно, какой у нас список, насколько он длинный, он не гарантирует, что пароль будет взломан. Потому как мы не можем сгенерировать такой объем информации с таким количеством комбинаций и впихнуть это все в файл на нашем компьютере. А если вы загрузите это в облако, то для этого придется потратить невероятное количество денег. Что вы можете сделать, так это вставить аргумент defis w defice. Я просто воспользуюсь предыдущей командой. Сделаем так. aircrack defice, ng, а здесь defis w defice. Отлично. Теперь Crunch не будет сохранять все эти пароли. Они просто пройдут стандартным выводом, а Aircrack будет их считывать и удалять для того, чтобы взломать шифрование захваченного файла, который в дальнейшем, разумеется, мы с вами захватим. Это был просто пример после установки и объяснения того, почему нам нужно установить Crunch. Есть еще способы, которые я нашел в интернете, но я показал самый безопасный. Самое безопасное место для загрузки Crunch, но я так и не смог найти безопасное место для загрузки Crunch под Windows. Поэтому я этого не показал, по причинам безопасности. Это можно сделать, но я настоятельно это не рекомендую. Был рад вас видеть, в следующем видео я начну процесс взлома, и вы увидите, как непосредственно взломать настоящую Wi-Fi сеть. Так что до следующего видео. Привет всем и добро пожаловать. Это дополнение к предыдущим видео. Я заметил, что многие люди, в частности пользователи Windows, с виртуальной средой, не могут получить доступ к своей сетевой карте. Я отмечал это в оригинальном курсе, что вы не сможете получить доступ к интегрированной карте из VirtualBox. Вам придется создать загрузочный диск Linux для доступа к ней или использовать USB-устройство. Итак, создать загрузочный диск очень легко. Просто записываем ISO образ на диск и загружаемся с него. А вот установка беспроводного адаптера в VirtualBox может быть немного более сложной. И я заметил, что у многих с этим возникают проблемы. Они не могут этого сделать. Вот почему я решил записать это видео, как дополнение к курсу. Дополнение это, разумеется, бесплатное. С целью помочь вам, ребята, или девушки, если таковые имеются, хотя в обсуждениях я их не видел, прошу прощения, если я вас пропустил. Итак, сегодня мы открываем браузер. Это беспроводное USB-устройство, которое я приобрел. 200 мегаватт USB-Альфа-беспроводное устройство. Вот что нужно ввести в поисковике для того, чтобы найти его. Альфа, USB, 2000 мегаватт сетевой адаптер. Все очень просто. Никаких проблем, вы получите тонну результатов, его можно купить практически везде. Я заказывал его с eBay, потому что там были предпочтительные для меня варианты доставки. Но вы можете купить его где угодно, цена будет практически та же. Просмотрите разные сайты, где-то он может быть дешевле. Цена в районе 29 долларов, но вы поищите сами. В России, кстати, средняя цена 2500. В зависимости от VirtualBox, который вы установили, вы можете скачать расширенную версию. Но если вы установили VirtualBox на Windows, то скорее всего у вас уже расширенная версия. Пользователям Linux придется скачать расширение отдельно. Windows он, скорее всего, уже установлен, но если нет, то просто кликаем сюда. Например, вот это. Скачиваем его. Здесь ОК. Ну и после того, как он скачается, просто следуем процедуре установки, продолжая кликать клавишу «Далее». Вот, собственно, и все. Это не мой компьютер, я пришел к другу, у которого Windows 7. Так что я записываю это видео с машиной с основной системой Windows. Но, как я сказал, сейчас я его устанавливать не буду, потому как я уже установил VirtualBox. И, как я сказал, если вы установили VirtualBox Windows в любой версии, то, скорее всего, расширенная версия установилась вместе с ним. Если нет, просто кликаем сюда и продолжаем. Это все, что нужно делать. Нет ничего особенно сложного. Кнопка «Далее ваш лучший друг». Продолжим. Я сверну это. Распакуем наш USB адаптер. Достанем диск, который с ним идет. Вставляем его в компьютер и открываем. Это диск, который я вставил в дисковод. Так что давайте его откроем. Отлично. Здесь нам нужно ответить на несколько вопросов. Здесь, конечно, можно совершить ошибку, но страшного ничего не будет. Во-первых, если у вас такое же устройство, то кликаем «Комнатный USB адаптер». Далее выбираем серию адаптера. Здесь среднюю. Это вы можете прочесть снизу вашего USB адаптера. Жмем сюда. Версия находится в том же месте. Просто возьмите устройство и посмотрите снизу на лейбл. Там вы найдете всю эту информацию. Это версия, которую использую я. Так что, если у вас такая же, просто кликаем сюда. Если нет, если другая, просто прочтите и нажмите нужную. На этом CD находятся драйвера для Mac, Windows и Linux. И это фантастика. Если вы используете Mac, то вы также можете вставить диск и установить драйвера нашего беспроводного адаптера. Пользователи Linux, вам не нужно устанавливать никаких дополнений для этого драйвера. Все уже идет вместе с ним. Он в ядре Linux, также уже есть драйвер для поддержки этого устройства. Так что не нужно ничего делать. Я кликаю на драйвера Windows. Мы видим Windows XP, Windows 7 и Windows 8. Виста здесь нет, но если вы используете Vista, то попробуйте драйвера для XP или семерки. Что-то из этого должно заработать. У меня Windows 7, так что я нажму соответствующую кнопку. Если у вас восьмерка, кликаем на восьмерку. Нет ничего сложного. Окей, начался процесс установки. Опять же, кнопка Далее ваш лучший друг. Ничего интересного вы здесь не увидите, просто жмем на кнопку «Далее», пока не завершится процесс установки. Невероятно, правда? Ничего сложного, просто откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и позвольте всему произойти. Все будет хорошо. После установки нам нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. Так что после этого я продолжу свое видео. Здесь написано, что Windows не может определить поставщика этого драйвера. Это одна из вещей, с которыми вы столкнетесь. Но у нас официальный диск, так что я верю, что ничего опасного на нем нет. Просто выбираем установить, и это, разумеется, не то, что стоит делать, если вы что-то скачали из интернета. Но у меня-то диск, так что все должно быть хорошо. Процесс установки продолжается, если вы слышите звук клика, то это значит, что Windows устанавливает драйвера. Я надеюсь, это поможет вам пройти данную часть курса без создания загрузочного диска или каких-то изменений для пользователей Windows. Если вы пользователь Мака, то вы можете делать практически то же самое. Если вам нужна помощь, как сделать это в Маке, то, пожалуйста, напишите об этом. На этом я должен перезапустить систему, так что я закончу свое видео здесь и продолжу после перезагрузки. Был рад вас видеть и до встречи через секунду. С возвращением. Сегодня я покажу как, ну на самом деле мы все уже установили, осталось сделать несколько вещей в VirtualBox. Нужно установить правильные настройки. В правом нижнем углу, если вы используете стационарный компьютер, а не ноутбук, то в правом нижнем углу, после установки USB устройства и драйверов, у вас появятся беспроводные сети, которых раньше не было. Теперь у вас есть доступ к беспроводным сетям на вашем физическом компьютере. То есть не на физическом, прошу прощения, а на стационарном. Потому как большинство стационарников идут без поддержки беспроводных сетей. Возможно, это будет полезной информацией. Давайте продолжим. Правый клик на нашей машине Кали, Заходим в «Настройки». Кликаем «USB». Это будет выключено, здесь нечего будет выбирать, так что кликаем «Enable USB Controller», «Включить USB контроллер. Эти вещи сами собой не настраиваются, если у вас не установлена расширенная версия. Вы увидите желтый треугольник с восклицательным знаком рядом с кнопкой «Ок». Прямо слева от кнопки «Ок». Это означает, что у вас нет расширенной версии. Так что вам придется зайти на сайт VirtualBox, где мы видели эти три версии. 4.2, 4.1, 4.0. Также вы можете зайти на официальный сайт Oracle и скачать VirtualBox расширенной версии прямо оттуда, где уже есть 4.3.26, что очень хорошо. Это самая последняя версия. Так что зайдите на официальный сайт Oracle и найдите секцию VirtualBox где вы можете скачать расширенную версию программы. Итак, это я сверну. Мы включили поддержку USB. А теперь давайте добавим наше устройство. Здесь мы видим список доступных устройств. Клавиатура, неизвестное устройство, дженерик и ниже видим 11 USB. Это наше устройство. Добавляем его сюда, жмем ОК. Отлично. Все, что нужно сделать, теперь это запустить виртуальную машину. Вот и все. Это займет некоторое время, потому как это компьютер моего друга. Я не устанавливал на него Кали, Вместо этого я использую Live-версию. Как я говорил ранее, я делаю все это на Windows 7. Но вы без проблем сделаете то же самое на восьмерке Или Vista. Неважно. Все будет работать без проблем. Я думаю, что это также будет работать и на XP, но гарантировать, как и с Vista, ничего не могу. Эти системы довольно старые, и там могут возникнуть проблемы с VirtualBox или что-то такое. Но это уже другая тема. Процесс загрузки в самом разгаре, Live-версия обычно загружается немного дольше, я бы мог запустить эту версию сразу, но я хотел показать, какие настройки нужно поставить в VirtualBox. Потому как, если я кликну на кале сейчас и зайду в настройки, открою вкладку USB, то мы видим, что надписи включения USB контроллеров горят серым. И мы не можем с ними ничего сделать. Что стало бы проблемой. Также мы бы не смогли добавить USB устройство после того, как включили машину. Процесс загрузки почти завершился. Давай. Пожалуйста, умоляю тебя. Ну, сегодня разочек. Давай. Ох, все эти прекрасы Windows систем. Окей, Кали загрузилась. Почти. Отлично. Наша Кали запущена. Теперь кликаем терминал. Как и раньше, разверну. У нас нет полного экрана, так что вот как-то так. Я думаю, это не страшно для видеодополнения. Вы четко видите, что происходит, если я напишу config. Я думаю, вы все можете прочесть. Этот текст прочесть можно без проблем. Если нет, то обязательно дайте мне знать. Как видим, появился WLAN Zero адаптер. Это беспроводной адаптер. Если я прокручу вверх, то мы увидим, что у меня также есть и TH 0 Это сетевая карта, которая сейчас в режиме моста с кали машиной Если зайдем в устройство настройки сети, это очень важно, здесь нужно установить Bridge адаптер, то есть мост. Я уже говорил об этом ранее, но чувствую, что нужно повторить. Так что выбираем мост, выбираем наш адаптер и включаем промискус мод. Жмем ОК. О, да, еще кое-что. Я заметил, что многие спрашивают меня о MAC-адресе виртуальной машины. Если вы используете LiveCD или подобное, то вы можете сгенерировать собственный mac с помощью Macchanger, как я показывал ранее. А если вы используете виртуальную машину, то когда машина выключена вы можете сгенерировать любой MAC-адрес в настройках VirtualBox. Это немного другая функция, поскольку это виртуальная машина, но здесь вы можете сменить его случайным образом, без каких-либо проблем. Итак, как я сказал, мы видим VLAN Zero, так что давайте проведем небольшой тест. Пишем IV, list и VLAN Zero, pipe, знак трубы, grab, ESSID, Enter. Опс, неизвестная команда. А, да, разумеется. Scan. Поехали. Я просканировал все доступные Wi-Fi сети и могу подключиться к ним. Подключить к ним виртуальную машину без каких-либо проблем. Я думаю, мы решили все проблемы, которые могли возникнуть у пользователей Windows с настройками беспроводной сети. В случае с виртуальной машиной. Если у вас остались вопросы или проблемы, то не стесняйтесь написать их мне. Я буду рад помочь вам, чем смогу. На этом я хочу... Я хотел сказать до следующего видео, но я не знаю, когда вы это смотрите, потому как весь курс уже выпущен, а это дополнение вам в помощь. Так что до встречи. Привет всем и добро пожаловать. Сегодня я покажу вам, как взломать Wi-Fi. Сегодня мы займемся непосредственно взломом. Вся подготовительная работа проведена, у нас есть все необходимые инструменты, и наша система настроена должным образом. Первое, что нам нужно сделать, это установить нашу беспроводную сетевую карту в режим мониторинга. Пишем ifconfig, жмем Enter. Мы увидим все доступные нам сетевые интерфейсы. Мой беспроводной интерфейс называется VLP2S0. Немного странное имя, я знаю, но Федора приучена давать странные имена. Например, мое проводное соединение называется P8P1, что тоже странно, но это не важно. Просто посмотрите, как называется ваше. Итак, я буду использовать VLP2S0. Есть два способа для настройки карты в режим мониторинга. Первым я обычно пользуюсь для того, чтобы поставить режим мониторинга. А вторым я обычно пользуюсь для проверки каких-то проблем и так далее. Пишем ifconfig. vlp2s0, это название моего беспроводного интерфейса, моей карты. Далее down. Давайте выключим нашу карту. Теперь мы можем внести изменения. Пишем iv-config, vlp-to-s0-mod-monitor. Снова if config, vlp to vlp-to-s0-up, и теперь наша карта работает в режиме мониторинга. Перед этим она работала в режиме promiscuous. Есть несколько названий, но наиболее часто это promiscuous-mod. Разница между этими двумя режимами работы в том, что один режим позволяет... Отлично, мое беспроводное соединение активировано. Видим это в правом верхнем углу. Разница между этими двумя режимами в том, что в одном режиме беспроводная карта или сетевая карта настроена на прием всех пакетов. Неважно, подключена она к сети или нет. А в ProMiscuousMod она принимает пакеты, которые направлены только в сети, к которой она подключена. Теперь очистим экран и начнем использовать программу, которая идет вместе с Aircrack. Здесь я написал список команд, которые мы сегодня будем использовать. Вот они справа. Также мы будем пользоваться и другими, но это основные. Те, которые просто необходимо знать. Давайте я продолжу и напишу airmon-ng check vlp2s0 Здесь мы можем посмотреть процессы, которые могут вызвать проблемы из-за интерференции. Как видим, тут их довольно много. Первое, что нужно убить, это сетевой менеджер. Несмотря на то, что он напрямую не влияет на функционирование программы. Но он вызывает другие процессы, которые уже могут интерферировать. Например, активное сетевое подключение DH-клиент. Особенно если ваш сетевой менеджер настроен автоматически подключаться к некоторым сетям или к проводной сети, которая подключена к вашему компьютеру. Так что давайте убьем Network Manager, kill 1312. Не оставим ему никаких шансов, а затем поубиваем остальные. Повторим команду AirMondifiSNG. Отлично. Есть еще несколько, следующим мы убьем... Нам каждый раз нужно проверять процессы, потому что они связаны между собой, и один может запускать другой. Мы убиваем процесс, потом проверяем, а он все еще тут. Несмотря на то, что у нас права root. Он будет убить, но снова перезапустится. Теперь убьем dhclient, чтобы предотвратить любую интерференцию. А затем можете убивать что угодно. Так что Kill... Давайте убьем 15,56, пятьдесят шесть, пятнадцать, и двенадцать, шестнадцать. Отлично, еще раз проверим. Опс, они снова здесь. То, о чем я говорил. Это очень раздражает. Так что 15,56. Давайте посмотрим, как это сработает. Теперь остался только Авахи Димон. Значит, мне нужно было сперва убить VPA Supplicant, а потом эти. Это довольно напряжно, потому как за один раз их все не убьешь. Приходится прописывать команду снова и снова. Отлично, не запущено ни одного процесса. Давайте очистим экран. Снова выполним проверку. Ничего не вылезло. Теперь не должно быть никаких проблем. Снова очищу экран. Следующее, что нам нужно сделать, это выполнить сканирование нашей среды, чтобы увидеть, какие сети в нашем доступе и к каким мы можем подключиться. Их не видно в сетевом менеджере, потому как сетевой менеджер может видеть только видимые точки доступа вокруг нас. А инструмент мониторинга в комплекте Aircrack может видеть не только точки доступа, но и кто к ним подключен. И это на самом деле просто прекрасная функция. Давайте введем первую команду из моего списка. Это aerodump-diffis-ng vlp2s0. vlp2s0 это наш интерфейс. airmon-diffis-ng vp2s0. Жмем Enter. О, oh, не airmon, прошу прощения. AirDump. Defice NG, VLP. Есть небольшое расхождение между тем, что я говорю и пишу, это нехорошо. Это все беспроводные точки доступа. Вот моя, называется Something. Я создал ее специально для этого видео, у нее отличный сильный пароль. И сегодня мы ее взломаем. Держите в буме силу сигнала. Давайте я выйду из процесса сканирования и объясню несколько вещей, которые мы увидели во время сканирования. Итак, BSSID — это MAC-адрес устройства, которое является точкой доступа. Давайте это уберем. Отлично. BSSID — это MAC-адрес роутера, беспроводной точки доступа. PWR — это сила сигнала. Здесь политика такая. Минус 15 лучше, чем минус 30. Запомните это навсегда. Минус 57 не самое лучшее соединение. Минус 78, минус 84. Вы можете, конечно, к ним подключиться, но это будет очень плохое соединение. Однако, несмотря на то, что это слабые сигналы, но если у вас хорошая беспроводная карта, вы сможете в них аутентифицироваться. Я смогу работать с любой из этих сетей, но это все в следующих видео. Сегодня я просто хочу показать вам, как взломать VPA2 шифрование. Дос атака очень полезна, она может работать практически в любой Wi-Fi сети. Никто не сможет к ней подключиться, или вы можете аутентифицироваться как какой-то определенный клиент, что тоже очень полезно. Давайте продолжим и очистим экран. Снова запустим AeroDump. Я разверну терминал, чтобы было лучше видно. Итак, маг нашей точки 90F6. Я ищу связи с 90F6. Это то, что я буду использовать для аутентификации. Потому как мы хотим провести, что называется, 4-way handshake, четырехстороннее рукопожатие. Появится сообщение в правом верхнем углу, и тогда мы сможем видеть все пакеты и сможем перехватывать файлы. Но на данный момент это сделать невозможно, потому что мы сканируем практически каждую сеть. Я просто хотел показать, как это все выглядит в работе. Следующее, что нам нужно сделать, это провести специальное сканирование. Теперь мы нацелимся на эту цель. У нее хороший сигнал, и, что более важно, у меня есть право делать с этой сетью все, что я захочу, потому что она моя. А эти не мои. Также помните, что мы не делаем ничего противозаконного. Все, что вы здесь видите, это публичная информация. Потому что все эти роутеры вещают свои данные. Вещают свой MAC-адрес, вещают свое имя, то есть ESSID. Имя — это не технический термин. Правильно, и SSID. Но на деле это просто название точки доступа. Итак, как я и сказал, вся эта информация в публичном доступе. Все эти точки вокруг меня вещают эти данные. И всю эту информацию вы также можете увидеть и на своем мобильнике, просто зайдя в сетевой менеджер. Или используя сетевой менеджер на своем компьютере. Вы увидите практически то же самое. Увидите, что это VPA2 шифрование, увидите MAC-адрес и, конечно, ESSID. Это, кстати, будет первое, что вы увидите в сети. Также вы увидите канал. То, что между, вам об этом беспокоиться не стоит. Это пока не связано с нашей темой. Так что я закончу это видео. В следующем мы проведем специальное сканирование, захватим файл и воспользуемся им для взлома шифрования. А пока я был рад вас видеть, и до следующего видео. Привет всем, и добро пожаловать. Я продолжу с того момента, на котором остановился в предыдущем видео. Итак, я мониторю сети. Давайте я прерву этот процесс. А теперь сделаем то, что нам нужно. Следующая команда, которую я воспользуюсь, снова будет AeroDumpDeficeNG, но теперь мы воспользуемся ей в комбинации с некоторыми аргументами. Для более узкого сканирования, для более узкого захвата информации, чтобы достичь четырехстороннего рукопожатия, которое нам так нужно для того, чтобы взломать сеть. Так что пишем AeroDump. Не обязательно запоминать команды, можно просто сделать так, как я. Ввести AeroDump и нажать два раза Tab. Быстро. Не сработает дважды, нажмите три раза, столько, сколько нужно. Главное, очень быстро. И терминал покажет вам, какие есть возможные команды с началом air. Нам нужна aerodump. Вот она. Пишем aero. Снова tab. Еще меньше вариантов. Aerodump, defisng. Вот и все. Первое, что нам нужно сделать, это указать канал. Канал, на котором работает моя точка доступа. Я настроил его специально для этого упражнения. Это шестой канал. Так что пишем 6. Какое у нас BSSID, вот оно, не пытайтесь его переписывать, просто копируем и вставляем. На всякий случай, потому как, если вы ошибетесь, хотя бы в одном символе, вы войдете в мир проблем и ничего не достигнете. Ничего не захватите и так далее. Теперь нам нужен файл, в который мы все это запишем. Я назову его scan. Scan, нижнее подчеркивание, тест. Я обычно называю scan, поэтому я добавил тест на случай, если у меня уже есть такой файл. И последнее, что нужно сделать, это вписать bssid, которое я забыл написать. Вот здесь. Так, это должно быть не здесь, прошу прощения. Скопируем и поправим. Я думаю, это будет работать и так, но давайте напишем все чистенько и без ошибок. Это поможет избавиться от некоторых проблем заранее. Потому как банально, если вы пишете все всегда по-разному, то будет очень сложно потом разобраться, что где. Например, на следующий день вам потребуется повторить что-то, и вы абсолютно потеряетесь. У меня такое случалось, так что думаю, и у остальных может. Жмем Enter. Окей. Что он говорит? Не указан интерфейс. Каждый раз, когда вы это делаете, нужно его указывать. Мой VLP 2 S0. Это мой беспроводной интерфейс, который работает в режиме мониторинга. Жмем Enter. Сканирование началось. И мы подцепили еще одно устройство. Мы видим его BSSID и Station. Station это устройство, которое подключено к данной точке доступа. Вы не можете использовать этот метод, если у вас нет ни одного клиента, который подключен к выбранной точке доступа, или как-то с ней связан. Все потому, что мы не сможем перехватить ни один процесс аутентификации. Сейчас мы будем деаутентифицировать это устройство. И этим методом также можно пользоваться при проведении DOS-атак на беспроводные сети. Он гарантированно сработает. На самом деле, я очень удивлен, что беспроводные сети настолько уязвимы к этому. Практически любая сеть в городе, любая сеть в вашем здании будет уязвима к данному методу. Так что вы сможете деаутентифицировать кого угодно, даже в университете. Это звучит очень привлекательно, но я еще раз хочу напомнить, что я показываю это все в учебных целях. Не делайте этого возло. Я уже говорил об этом в начале нашего курса. Вы сможете достигнуть результатов, получить заработок, не нарушая закон. Это я сказал, теперь мы будем использовать команду airplay. И использовать мы ее будем в целях деаутентификации. Так что давайте продолжим и напишем ее. Air, снова нажму Tab, мы ничем не рискуем. AirPlay defense, NG И что я хочу сделать, так это добавить аргумент дефис 0. Затем снова 0. Скоро я объясню, для чего это. Дефис i и MAC-адрес нашей точки доступа. BSSID нам не нужен. Итак, эти два аргумента. Вот этот аргумент означает количество для аутентификации, которые мы хотим отправить. Если мы ставим 0, то отправляем бесконечное количество. То есть вы навсегда деаутентифицируете все устройства, которые пытаются каким-то образом связаться с точкой доступа по этому MAC-адресу. Например, сюда можно вписать 10 или, например, 9. Количество клиентов, которых мы хотим деаутентифицировать. Но сейчас я просто хочу послать основной запрос деаутентификации. Таким образом, мы деаутентифицируем каждого в данной беспроводной сети. Поскольку эта точка доступа принадлежит мне, то я не беспокоюсь. У меня есть всего одно устройство, ассоциированное с ней, и это устройство будет отключено. Если вы хотите это проверить, вы можете подключить свой телефон к сети, к вашей точке доступа по Wi-Fi у себя дома, и попробуйте провести ДОС-атаку на свою точку. Посмотрите, как это работает. Это будет потрясное упражнение. Если у вас возникнут проблемы, не стесняйтесь задать мне вопрос. Но все должно работать. Процедура такая же, как я показываю сейчас. Вы заметите, что подключение на вашем телефоне оборвется. И когда начнется отправка запросов для аутентификации, попробуйте зайти на какой-нибудь сайт со своего смартфона. Неважно, что у вас, Android, iPhone или что-то другое. Просто попробуйте, и вы увидите, что ничего не открывается, потому что вы больше не ассоциируетесь со своей точкой доступа. Я рекомендую это сделать, это будет отличное упражнение. Вы не нанесете никакого урона, после того, как запросы прекратят отправляться, ваше соединение снова восстановится. Так что продолжим. Я не могу нажать Enter, потому что мне еще нужно вписать сетевой интерфейс. Это один из минусов Aircrack. Здесь придется вводить интерфейс каждый раз. Отлично. Я посылаю запросы для аутентификации в виде bssid 90F6. Прекрасно. Да, я определенно потерял соединение с сетью на всех устройствах, которые были подключены к моей точке доступа. Вы можете оставить этот процесс запущенным и уйти. Оставьте ненадолго, чтобы убедиться, что все устройства деаутентифицированы. Потому как здесь вы не увидите отключенные устройства и не узнаете, были ли они деаутентифицированы. Так что оставьте ненадолго, в этом нет никаких проблем. Вы ничего не потеряете. Пройдет пара минут, и можно это выключить. Я выключу сейчас. Мое устройство пытается переподключиться, и когда у него это получится, я перехвачу данные аутентификации. Должно отлично сработать. Через секунду мы получим 4-way handshake. Прямо в верхнем правом углу. Вот оно. Видим VPA handshake и MAC адрес. Теперь можно прервать процесс захвата. Больше нет смысла это делать. Мы получили то, что нам нужно. В следующем видео мы займемся файлом, который мы перехватили. И посмотрим, что можно с ним сделать. Как мы его взломаем? Это наиболее сложная часть. Перехватить трафик – не проблема. Найти беспроводную точку доступа – не проблема. Проблема является взлом шифрования сам по себе. Так что помните, что я говорил в начале. Я еще раз напомню перед тем, как закончу это видео. У вас должно быть хотя бы одно устройство, которое связано с данным BSSID. Разумеется, если есть больше, то это лучше для нас. Но должно быть хотя бы одно. Если здесь будет много, то вы можете провести другую DOS-атаку. Например, можно деаутентифицировать «Все» или только несколько, а несколько оставить. Например, если мы видим 10 или 20 клиентов, подключенных к одной точке доступа, то можно выбрать 5 из них, чтобы не возникло особых подозрений. Потому как человек, у которого отключилась сеть, посмотрит на соседа, у него все работает, его устройство подключено к сети, и, скорее всего, он сделает заключение о том, что с моим устройством что-то не то, потому что у других-то все работает. Я объясню все это очень подробно, когда мы подойдем к теме отказа в обслуживании, DOS, Denial of Service. А сейчас просто запомните это. Был рад вас видеть, и до следующего видео, в котором мы будем взламывать наше шифрование. Привет всем, и добро пожаловать в продолжение нашего урока. Сегодня мы будем взламывать захваченный файл. Это продолжение предыдущих двух видео, пожалуйста, убедитесь, что вы их видели, потому как все эти три части связаны между собой. Итак, у нас есть команда aircrack.defisng. Давайте ее введем. aircrack.defisng. Теперь нам нужен аргумент defisw для пароля или списка слов, которые мы будем использовать. Вы можете найти такой в сети и скачать его. Я видел несколько отличных на 49 гигабайт или около того. Но вам нужно кое-что осознать. Во-первых, регион, в котором вы это делаете. Например, если это происходит в США или Канаде, или в англоговорящей стране, то вам стоит найти подходящий список слов, которые вы сможете использовать. И, скорее всего, он вам поможет. Однако, если вы находитесь в регионе вроде моего, где люди говорят на славянском языке, то такой список слов вам особо не поможет. Или если вы, например, в России или во Франции, то вам придется подобрать список слов под язык вашего региона. Но чаще всего это не сработает. Как я уже сказал, если вы в англоговорящем регионе, попробуйте список слов. У вас будет отличный шанс на успех в основном потому, что люди повторяют пароли или используют одинаковое, так что вероятность на то, что ваш пароль будет в списке, довольно высока. Метод брутфорса, ну, как я сказал, это не холодный брутфорс, это называется атака по словарю, потому как вам буквально требуется для этого словарь, имя которого вы вписываете вот сюда. После того, как скачаете его, затем запускаете Aircrack и начинаете взлом. Это сделать очень просто, но в большинстве случаев, особенно если это словарь, то на его прохождение потратится очень большое количество времени. Неоправданно большое. День или даже, может быть, два. Но если вы сидите рядом с Wi-Fi то вы можете спокойно продолжать такую атаку. То есть, если вы хотите захватить файл, то больше ничего не нужно. Вам не нужно находиться в сети и так далее. Вы можете сидеть дома и просто взламывать его с помощью Aircrack. Для этого не нужно быть рядом с сетью. Можно не беспокоиться о загруженности и скорости сети, потому как этот процесс вообще никак не связан с сетью. Он выполняется на вашей машине с файлом. Это очень важно. Это абсолютно отличается от онлайн-атаки, где у вас есть миллиард ограничений. Однако, как я уже сказал, я нахожусь в регионе, где список слов не очень полезен. Поэтому я займусь совершенно другой штукой. Я напишу DEFIS w для чтения файла, но также сделаю возможным читать его из стандартного вывода. А теперь нужно задать захваченный файл. Так что пишем scantest.cap. Давайте развернем на весь экран. Отлично. Итак, у нас есть захваченный файл, и теперь нам нужно добавить defis.e и написать essid. У нас это something. И перед этим, я показывал в предыдущем видео, мы воспользуемся CRUNCH. Так что пишем CRUNCH. Отлично. Пробел. И теперь можем задать список аргументов. Чтобы начать такую штуку, нам нужно иметь понимание того, какой пароль может быть. Оглянитесь вокруг. Что это? Может это кофешоп, может это имя или что-то такое. Может, название места. Может, имя какого-либо персонажа. Или что-то такое. Если это компания, попробуйте название офисов, название самой компании, название различных департаментов, комбинации с чем-то еще и так далее. Вы можете подумать, ой, да кому это надо? Я просто переберу все возможные комбинации. Ну, просто это займет у вас миллиарды лет. Буквально. В зависимости от вашего железа, это займет у вас миллиарды лет. Вам понадобится вычислительная мощь всех... Ох, ну, я не знаю. Давайте возьмем Amazon, Google, все облачные сервисы вместе, и все равно это займет очень много времени. Потому что может быть настолько много комбинаций пароля. Так что можете провести осмотр... Также очень поможет знание длины пароля. Если вы видели, как кто-то вводит этот пароль, и это не только для взлома беспроводных сетей, это для любой процедуры брутфорса или атаки по словарю. Если у вас есть доступ к среде, физический доступ, я вроде как говорил об этом в первом видео, но может быть и нет. Некоторые в моем классе замечали, сколько символов вводит профессор, потому как пока напечатала, это все отображалось на проекторе, и все могли это видеть. Разумеется, никто не видел сам пароль, но зная длину, это уже довольно-таки неплохая информация. Так что спустя несколько дней учебы и посещений занятий, Спустя несколько вводов пароля профессора, они поняли, что пароль составляет 6 или 8 символов в длину. И из них ребята поняли 3 или 4. Что-то вроде того. Они не знали позиции этих символов в строке, но знали, что они там есть. Так что я настоятельно рекомендую замечать такие вещи. Это вам очень сильно поможет. Например, я знаю пароль моего роутера... И знаю его длину. Поэтому я введу вот такую опцию. Дефис F. И с помощью этой функции мы можем задать символы и их позиции. Например, я настоятельно рекомендую почитать мануал кранча. Давайте я вам покажу. Clear. И Man Crunch отлично видим мануал кранча видим аргументы и так далее если спустимся ниже то видим f путь к набору символов файлу который мы также можем использовать но пока наших целей это не касается я пытаюсь найти это должно быть где-то здесь, где-то в примерах, это то, что вам стоит просмотреть. Потому как здесь есть практически бесконечный набор комбинаций, которые можно использовать. Отлично. Извиняюсь, это не дефис F, это дефис T. Прекрасно. Давайте посмотрим, что здесь. Все эти символы представляют собой разные наборы знаков. Например, символ собака — это символ нижнего регистра. Это я не знаю, что представляет. Процент — это числа. Это, скорее всего, за главные буквы, но я не уверен. Да, это и не важно. Вам не нужно знать все эти вещи. Я их, например, не помню, и поэтому я смотрю в мануал и понимаю, что есть что. Это несложно. Итак, опция «Defice а здесь наши опции. Держите в уме, что «собака» — это опция, «запятая» — это опция, «процент» — это тоже опция, как и галочка. И посмотрите сюда. Объяснение просто идеально. Задание шаблона. Здесь, например, э, видим «гад», «бог». Верите или нет, но люди частенько используют это слово в своих паролях. Но Это забавно, но это так. И видим два знака собачки спереди и четыре сзади. Посмотрим, что значит этот знак. Вставка символа в нижнем регистре. То есть используется это слово. Здесь два символа в нижнем регистре и четыре символа сзади. Если добавим запятую, то вместо нее будут символы верхнего регистра. Знак процента вставляет цифры. И галочка вставляет знаки. У вас есть все эти опции. Вот почему очень важно понимать, какого вида пароль мы взламываем. Вы не можете просто так взять и подобрать пароль брутфорсом, не зная о нем абсолютно ничего. Это практически никогда не завершится успехом. Даже с самыми лучшими машинами. Это не сработает так, как хотелось бы нам.